Да ⁇ -мо ⁇ опять второй раз, второй, блин, раз в эту же ловушку. Всем хай, с вами Юджин, великий охотник на бигфутов. И сегодня мы с вами объявляем очередную охоту на эту тварь. И смотрите, мы играем в бигфут, но это не тот бигфут, в котором мы играли до этого. Это обновленный бигфут. Фактически новая игра, хотя та же самая игра, просто ее всю перелопатили. Вообще всю. Посмотрите на бигфуты, какой он детализированный. Он выглядит круче, чем Кинг-Конг в последнем фильме. Охренеть просто. И смотрите, у нас теперь есть найти лобби, создать лобби, создать лобби. Я думаю. Первый раз мы сейчас попробуем на новой карте С новым Бигфутом сразиться один на один Имя Лобби Эээ, Лобби Бобби Вау, какие персонажи Смотрите, это Рик а Это Уильям А это Томас а это Джессика Мы будем, конечно же, Риком Он, видите, такой матерый, он готов, и он начинает Неделю назад в Редвуде произошла трагедия Были обнаружены тела четырех человек Женщины средних лет и трех студентов колледжа Их тела были изуродованы каким-то существом Инцидент был признан несчастным случаем Однако были собраны доказательства, которые помогут объяснить, что же на самом деле произошло. Настало время начать новое расследование. И Евгений, великий охотник... На Бигфутов едет. На своей машине, которая еще по совместительству его дом. Смотри, какая кинематографичная заставка. Охренеть. Что ж, телеканал РЕН-ТВ прибыл в парк. Сейчас мы будем искать различных существ физических. физических. Найдем вообще все, что захотите. Что, за что заплатите, то и найдем. Подбираем все. Планшет. О, нет. Нет. Экран смерти. Синий. Это как бы предвестник беды. Я знаю, где надо ставить капкан. В первую очередь, в нашем любимом месте. Прямо перед входом. Так, пока не синело, мне надо как следует подготовиться к встрече с Бигфутом. Окей, капкан готов. Теперь надо положить в него приманку. Здесь нельзя ошибаться. Надо положить нечто такое, перед чем не устоит это легендарное существо, живущее в тенях леса, которое периодически рейдит мой лагерь. Ну конечно же, Бигфут не устоит перед рейд Shadow Legends! Больше, чем победить Юджина, Бигфут мечтает одолеть владыку демонов, разрушить ледяного голема, подняться на вершину роковой башни. Ну и, конечно же, сразиться с миллионами реальных игроков на арене. Одним словом, он хочет рейд! И вы подумайте, Юджин, ведь Бигфут сначала убьет тебя, а потом уже пойдет играть в рейд. Но нет. Я все продумал. Прямо сейчас в игре появился потрясающий новый легендарный герой, которого некоторые из вас могут узнать. Это ниндзя. ниндзя. Посмотрите, какой он стильный. Катана, лук и стрелы, ноги, льда и огня. И он в игре не просто для красоты. Это абсолютный зверь. Пою. Невероятная сила удара делает его вашим лучшим козырем против практически любого босса в игре. Особенно Паучихе или кланового босса. Каждый из его навыков имеет свою особенность, которая вступает в игру только тогда, когда он сражается с боссами. Как настоящий ниндзя. Он умеет выжидать и концентрировать энергию. А значит, что он становится тем сильнее, чем дольше длится битва, что идеально подходит для длительности. Противостояние с боссами. Добавок он может заморозить всех врагов. Это один из самых сильных эффектов контроля противников в игре. Так что вы можете использовать его везде, где это может пригодиться. Например, в битвах ПВП или в роковой башне. А чтобы Бигфут наверняка клюнул. Рейд только что выпустила огромное обновление роковой башни. Вас ждут два новых босса. Темная фея Астраникс и помолом чудовищный. Новый баланс врагов на этажах башни. Новые секретные комнаты. И самое главное новые наборы артефактов. Множество игровых событий и турниров. А также новая фича супер рейды, позволяющие удвоить награду за прохождение подземелья и значительно ускорить ваш прогресс. Это очень поможет всем новым игрокам. Так что сейчас самое лучшее время, чтобы присоединиться к игре. Знаете, что скачивая игру по моей ссылке, вы наилучшим образом поддерживаете мой канал. Давайте соберем 800 инсталлов рей. Подробности в описании. Ау. Я не удержался. А где наше оружие? Где то, чем мы будем отбиваться? И почему все пустое? Вообще, это. Что за фигня? Я что, приехал на своем доме на колесах в какой-то чужой рандомный лагерь? И просто его пытаюсь ограбить? Вот моя история. Ну да, это точно не мой лагерь. Это не моя палатка. Потому что тут, видите, два спальных мешка. Радио. Так, ну, лучше выключи его. Лишнее внимание, сейчас не нужно. Я пока без оружия. Где, блин, оружие? В моем трейлере, конечно же. Оп. Топ, аккуратней. Надо убрать. И его вот так поставим. Флэрган. Какие-то еще флэры. Мясо. Хранилище пустое. О, стоп, погоди, Все эти ящики пустые. Я как-то не неподготовленно поехал, по-моему О, холодильник, мясо и в морозилке еще 4 мяса Целая куча мяса, у нас их 6 штук Смотрите, 2 аптечки, отлично Еще какой-то пистолет подобрал, патроны в шкафу А вот, собственно, блин, как много боеприпасов и вот R-700. Кажется, так, я взял еще камеру, батареи для камеры. А вот, собственно, сами камеры. И коптер. Что ж, кажется, мы все взяли. Думаю, теперь можно идти. Только аккуратнее с капканом, да. Ну что я могу сказать, лес очень красиво стал выглядеть. Совсем по-другому. Такие деревья огромные. Это что, секвоя? Это, возможно, секвое. Так. Давайте-ка сделаем вот как Первая камера, она должна по-любому стоять где-нибудь вот здесь Чтобы мы видели наш лагерь и видели лес Конечно же, обязательно мы ставим здесь один капкан И удержите, и чтобы положить мясо, удерживаю мясо положено Замечательно, замечательно, замечательно У нас 45 патронов кто-то рубил дрова? Кто-то точно бил топором по дереву? В той стороне? Стоп, а что это я без света иду? Кто здесь, блин, рубил дрова? Что происходит? Это туман? Нет, стой, погодите, это утро настало. Так быстро? Ночь прошла за секунду. О, смотрите, мы вышли на озеро небольшое. И здесь целая деревня. Деревня Гранд Гро. О, паркур. Слушайте, так, машину нельзя трогать. А то вот можно дома заходить. О, о, о, о. Патроны еще какие-то взяли? Так, это может приманить бигфута. Не надо, не стой. В этом доме вообще можно много лута собрать. Что это? Газовый баллон. Нажмите и, чтобы подобрать. Что за газовый баллон? Для чего он нужен? Мы его ставим. Опять, это просто так, да? Это же просто шумы Это не что-то, значащее что-то Я должен забрать баллон Я так чувствую, что он взрывается, если по нему стрелять Возможно, для этого это и нужно. нужно. О, смотрите, вы думаете, это скворечник? Нет, это бигфутошник. Здесь именно бигфут кормится В таком случае выбор очевиден, где ставить наш капкан Вот тут Потом, что это? Гаечный ключ? А, этим... я могу им драться? Как прикольно, столько всякого барахла добавили Что это? Микроволновка О, Пестель? У нас уже он такой есть Рупор, черт, черт, что, стой, стой! О, о, позвонили! Охренеть! Вот это страшно, вот это жуть. Давайте попробуем приманить его. Капкан, сюда. Дверь закрыть. Идет? Что я только что сделал? Как? Я пробел нажал. Я, я думал прыгнуть. Он просто выпрыгнул из окна. Смотрите, как это круто придумали. Можно теперь из окон выпрыгивать. Можно даже перепрыгивать эти заборы. Очень полезный навык. Ладно, стоп, стоп, стоп, все. А, хорошо, продолжаем идти. Продолжаем исследовать. А это бейсбольная кепка? В смысле кепка? Какая крутая кепка. По-твоему, это кепка-игра? Ну что, если Бигфут подойдет, я ему врежу. И еще один дом, а здесь... Дробаш. Как, его, как его поставить? Вот как его поставить. Хорошо, забираем. Слушайте, теперь у нас есть и дальний бой, и ближний бой, и есть топор. У нас просто закидали кучей барахла всякого полезного. Смотрите, мой лагерь. Есть! Смотрите на него. Больно тебе, мразота! Получил? Когда побежал, интересно. Ой, по-моему, побежал ко мне. Побежал ко мне? В таком случае баллон поставим. Капкан поставим. Дверь закроем. И будем ждать по-моему, реально ко мне побежал Это очень смешно наблюдать, как он коцается Смотрите, мы ему 5 хп сняли всего Капкан так мало снимает Я думаю, самое выгодное ждать его здесь Если он забежит вдруг, то мы можем из любого окна выпрыгнуть Кроме вот этого, забитого досками здесь! Камера! Камера ночного видения, так как она, как и пользоваться? Вижу Что? 1020 хп Он залечился? Вы что, охренели? Бигфут еще залечился? Идет! Срывай! Хорош! Хорош! Я еще коцался! Бьем его! Стреляем! Ближе бой! Ближний бой! Нет! Он вышибает дверь! Он вышибает дверь! Выпрыгивай! Как здорово! Ставь капкан, есть! Стреляй, каристра! Я не знаю, что сейчас придумать. Ай, больно! Стой! Где, где, где, где, где? По шапе! Попал. На всякий случай еще. догонку. Побежали за ним. О, блин, экстрим. Мне показалось, что он как будто меньше, что ли, стал. Орет, сволочь. Мы вернулись в лагерь. Вот это было технично, конечно, мы с ним. А, где-то, где-то рядом здесь был капкан. Вот он. Надо его снова заминировать. О, смотрите, он сразу накрывает его веточкой. Очень удобно. Кстати, что? Побежали-ка обратно. Так, блин, это что такое? Это дорога? Это дорога. Я думаю, здесь отличное место, чтобы поставить камеру. вот так Посмотрите, на карте одна камера изображена... Оранжевым цветом почему-то. Камера номер два. Другой, все нормально. Камера номер один. В чем их отличие? Почему не разные цветы имеют? О, погодите, надо залечиться. Левая кнопка мыши лечить друга, правая себя. Ух, мы вернулись. Вот она. А, он раздраконил мой капкан. Слышите? Щадо бы тебя побрал. Здесь чертовски быстро день на ночь меняется. Я вообще не успеваю следить за этим. А! Да кого фига? Вот что будет, если будешь меня пугать. Я не ожидал такого, мне страшно. Смотрите, а это что такое? Это записка. Он возле моего лагеря, погодите, я потом дочитаю. Да никого бесится. Да е опять второй раз! Второй, блин, раз в эту же ловушку. Куда побежал? Куда-то вниз, по-моему. Питер, я пошел с Руби к той ловушки. Ей нужна моя помощь. Будь осторожен, Моника Чем. А, это как раз таки одна из тех пропавших. еще одна. Питер, я не могу нигде тебя найти. Я нашла дневник Руби. Почитай, но не бери ничего. Я тебе все расскажу сегодня вечером. Встрети меня у водопада, Моника Чемберс, у водопада. Короче, видимо, там я ее и найду, дохлую. Еще одна записка. Я поищу Монику в домике на дереве. Я должен ее найти. Руби, посмотри у водопада. Питер Миллс. Что за домик на дереве? Про водопад я уже слышал. Вот водопад. Пойдем сейчас туда. Погодите. А! А! Он сломал. Вот это стрёмно было сейчас. Он сломал мою камеру. Он почему-то ошивается возле моего лагеря. Я этого не потерплю. Дайте одну камеру здесь в пиндюре. И пошли к лагерю. Кстати говоря, мы уже нормально так его покоцали. Здесь. Биг фуууут. Ты где? О, смотрите, капкан цел. Это хорошо. Во-первых, надо поставить обратно камеру здесь. Я хочу видеть, как он будет коцаться. Он любит это делать. Теперь вернёмся вот туда по наводке. Я хочу к водопаду сходить. Слушайте, вот он. По ногам. А, я в голову уже целился. Блин. Надо за ним срочно. Ага. Ту сторону. Где-то. Где-то, где-то, где-то. Нигде. Ладненько. Пришло время обновить. Ставим. И мясцо. Так, а где водопад-то был? Вот он. Ох, сейчас я найду растерзанное тело. Вот он. Мы, мы здесь, но здесь ничего нету. Дерево. Генерал Шерман. Дерево. Я так понимаю, это вот это генерал Шерман. Здравствуйте, генерал Шерман. Я лейтенант Капрал Евгений. Тир. Что? Что? Где, Бигфут? Погодите. Камера номер три. Давай, давай! Так е Третий раз! Здесь же надо на этом месте! Меня жизнь ничего не учит! Пойду плакать! Слушай, это очень весело. Ночь третья. О, блин. А это что за индийские поселения? Надо их обшарить, это бы. Слушай, началась ночь. Я боюсь, что на меня нападут. Поселение коренных жителей Америки. Чего? Я вижу записку. Позже. Я не хочу, чтобы у меня врах застал. Мужайся, Евгений, мужайся. Ты видел своего персонажа? Ему же, лет, под 60. Он опытный. Ох, чем дольше я его жду, тем страшнее. Что а! это у него в руке? Он взял бигфуточник. Он взял бигфуточник в руку и решил напасть на меня. Ива! А! а, черт. Так, он, он стрейфится, как батька. Он разумен. А! Он еще и кидает меня. Стреляй в него, Евгений, стреляй. Ох, просто оприходовал меня. За ним, беги. Беги! Вон он! Догонка ему! Бигфут берет предметы в руки. Слышите? Так, ХП взять. Все, лечимся. Странное лечение, как магическое немножко. Да, я иду прямо на него. Так страшно. Он додумался взять оружие и напасть на меня. Потом, когда на него прицелился, он додумался сделать стрейфбок. А потом он додумался кинуть меня этим. Ну, и, кстати, я его поджег все равно. Хорошенько так. Ладно, да, давайте. прощаюсь. Ой, елки-палки. Мишка. У него такое лица, как будто дайте. Нет, женек, не езжай сюда. Или двойную петюлю. Нам нужно быстрее искать. О, боже мой. Евгений, это я, олень из будущего. Я пришел из будущего, чтобы предупредить тебя, что ты будешь играть в Бигфут, которая обновленная. И Бигфут будет пользоваться предметами, чтобы тебя убить. Да, это вот только что произошло. Олень, спасибо огромное. Эй, я опять опоздал. Олень из Опять опоздал! Питер, я понятия не имею где ты. Ящу тебя уже здесь весь день. Я не могу найти Моннику. Встретить меня у палаток вечером. Руби Рей. Ходит. Смотрите, смотрите, смотрите, ну, дебил. Просто тупарил. Тупи, не придумать, существа. А все сломал. Он сломал мой капкан. Здесь он идет ко мне. А мы идем к нему. А? Точняк. Я знаю, что нужно сделать. Где мой дрон, дрон здесь. Ну что, смотрите на меня, смотрите на меня. О, как красавец, стильный пипец, полетели. Уууу! Аккуратней, не врежься в деревья, не врежься в деревья. Летим как призрак лесной, выискивать эту тварину, что происходит с изображением. Стоп, мы теряем сигнал, кажется. А, -а, -а здесь есть область. Сигнал не добивает. Вот отстой. Вот здесь, вот тут-то. -а? вот тута. Дрон, смотрите, он на минимум от меня отлетел, просто на минимум. Какой смысл в нем? <гас> Вы только посмотрите, кого мы нашли. Труп! Идем. И там капкан был рядом. Срочно к трупу. Труп. Ты где? Вот здесь. Ну, кстати, да, прям возле водопада. О, боже мой, это же Моника. Хренеть, он просто всадил в нее. Ну да, я узнаю, это почерк Бигфута. Он пользуется предметами. Самым ужасным способом. Какая ужасная, бесчестная смерть. А, черт, я наступил в кровь, надо. Вытереть. Но если и не для нахождения Бигпута, то для нахождения трупов очень хорошо работает дроп. Палаточный лагерь Lost Man. Отличное название для лагеря. Для лагеря в лесу, в дремучих джунглях. Окей, а что здесь я вижу? Ночь 4. Нам бы по-хорошему в дом вернуться. А вот, с и дом. Как я рад тебя видеть, дом. Обязательно капкан в первую очередь надо поставить. хреновое место для капкана. Я отсюда даже попасть не смогу. Задернут шторы. Интересно, для чего это? Это делает так, но прочнее, нет. Стреляй! Стреляй! Стреляй! О! О! Играем напоследок. Мочи. Оп! Оп! Выпрыгнул кувырком, как батька. Подобрать! А, есть! О, смотрите! Салют! Салют. А! Да, господи, ты будешь убегать или как? Так да, как ты будешь убегать или как? Сейчас убьет меня. Свою я полечился, я полечился. Фу. Где? Куда он свалил? Как же он резко выходит, да? он резко убегает. О -о -о. Господи, капкан, спасибо тебе огромное, что ты оказался здесь. И ты еще жив! Слушай, три раза его можно заюзать. Ладно, гоу дальше. Слышали этот звук? Это как будто хищник. Хищник, это ты? Да, это я. Я залез на дерево, чтобы спрятаться от Бигфута. Я только что с ним сражался. Остерегайся его, пожалуйста. Окей, ладно, я тогда сваливаю. Хорошо, это главное, остерегайся Бигфута. Он очень опасен. Все, дай бог здоровья. А смотрите, кто это у нас здесь. Блин, не сдох. Оп, сдох. Почему я в него хорошо попадаю так? Ну что, позорная тварь. И чтобы выпотрошить. Выпотрошить, на тебе! Раз, руку себе резанул зачем-то, потому что я люблю боль. Я сумасшедший, я превратил... Это это ты называешь выпотрошить игра? Мы превратили его просто в Куча костей. А, как приятно сейчас. Так умиротворяет меня эта картинка. А, смотрите, новые дома. Что-то за деревня такая. Уже скоро будет ночь. Солнце садится. Давайте быстрее. Блин. Забаррикадировано. Окей. Сюда нам не пробраться. He is watching. Он смотрит. Это жутко звучит. Кстати, хорошая мысль. Где-то здесь, возле бигпуточника, поставить капкан. Я даже камеру сюда впендюрил. Вот этот дом. Давайте здесь обороняться будем. Вот так. Идет. А где я капкан поставил? Где-то здесь, рядом. А, вон, вон там. Где камера? Если что, туда побежим. Он здесь. Оп! Выстрел! Выстрел! Стреляй! Стреляй! Черт, я вышел в себе дверь! Я сам себе дверь вышел. Выпрыгиваем! Вс, курком! Спрыгиваем! Тихо! Черт, задел! Обратно! А-а-а! Блин, ты что ж такое задевает меня? Быстрей! Да блин, он задевает меня! О! Нет! Все прессует меня! Стоп! Да! О, больно тебе! А, он прям сюда прям забежал на горку. Скорее, скорее го за ним! Аккуратнее, оползень. Где-то здесь. Но где ты Бигфут? Куда ты делся? Блин, как он быстро так исчезает. И почему в этой игре отменили патроны, которые отслеживают Бигфута? Ладно, возвращаемся обратно. Мы получили очень ценное знание. Нельзя ставить баллон взрывающийся рядом с дверью. Он ее выбивает. Мы только что себе. По сути, подзасрали немножко атаку. Я думаю, не стоит убирать отсюда капкан. Бигфут сам на него напорится. Побольше. гораздо выгоднее будет найти новый капкан, мне кажется. Прямо к нему идем. Но я на самом деле надеюсь на это. Мне нужно сражение. Адреналин. Что-то не понимаю. Я вот столько уже дубасил, и все еще 578 хп. у него. Он восстанавливается, что ли? А, ну да. Ферверки. Фейерверк. Это, наверное, прибанка для Бигфута. Они будут очень громкие. Итак, 7924. Возможно, тот ящик, который открывает этот код, он находится не рядом. А, моему здесь был сейф. 7924. Попробуем. 7. Девять, два, четыре. Пожалуйста, сработай. Есть! Взрывчатка. Понял, для чего это? Это очень здорово. Погодите, а я здесь был? Я здесь, кажется, был. Отметка есть. А вот труп-то я не отмечал. Моника. Моника! Записка. Питер, ты был прав. Я не выживу. Он очень рядом. Очень рядом. Пожалуйста, уезжай отсюда. Только не забывай меня. Очень не забывай. Хорошо? Я люблю тебя, Питер. Прости меня, Моника Чемберс. Что ты тарешь? Злорадствуешь, да? Убил я Монику. Очень убил. Уже темнеет. Пора в дом. Ой, как хорошо, что это близко. Значит, давайте любой домик. Попробуем. Значит, смотрите, что у нас есть? У нас есть вот эта фигня? Нет. Взрывчатка? Нет. Аккумулятор. Все, ночь шестая начинается. Жопа начинается. Закрываемся. У меня еще идея. Давайте еще потом кинем взрывчатку вот сюда, как вот так. И потом на Джей идет. Нет. Эй! Эй! Ладно. Взрыв! Да как я так промахнулся? Выходим! <п rolls> да какого черта? Я же выстрел! И че эйч эйч эйч эйч эйч чинимся, чинимся. Просрал. Катку просрал. Вон он. Как так просрать можно было? Блин. Ну тут я уже не заберусь сюда никак. Я поищу Бигфута у пещеры Марбл Форк. <ч> Не иди туда, будь осторожен, Руби Брей. Пещера, пещера О, нет Мы здесь Он живет тут, и у него здесь, блин, отлично все застроено Значит, 3872, это возможно от того шкафчика, 3872 Дом рядом Пожалуйста Так, внутрь, можно было и с другой стороны Отсюда Так, ставим А-а-а дверь Так, капкан Попал Попал хорошо. О! а выходим! Лично. Выходим, заходим! Заходим, выходим! О. Да блин, чертова перезарядка! О. Да чертова перезарядка! Быстрее уже! Да когда ты будешь! Стреть! Прыгай! Оп! Оп! Где он? Где он? Я выжил! 3872, пожалуйста, пусть это будет отсюда. 3872. Есть! Ждет! <соценно> М4! Просто М4, блин. Топ записка. Я была без сознания какое-то время, но я чувствую себя гораздо лучше, не переживай. Питер, когда я пыталась тебя найти, я увидела тело тети Руби и у, у водопада. Что произошло? Мне страшно. Ночь 12. 12. Неприятные звуки повсюду. Я хочу в деревню. По-любому, еще должен был остаться хоть какой-то домик пригодный для меня. Смотрим. Что-нибудь с дверью. Выломано. О, прекрасно. И даже можно отсюда вот выпрыгнуть будет. Правильно? Правильно. Попробуем. <к striving> Хорошо выпрыгивает. Поэтому дверь закрываем. Вот отсюда будем стрелять. А вот и оно. <п mig beber> Ух, как я нервничаю. Попробуем шут шутганить его. Давай. Сначала будем шутганить, а потом решетить его пулеметом. Идет. Так, Раз. Два, три. Оп. Так, берем другое оружие. Запрыгивай. Выпрыгивай. Запрыгивай. Выпрыгивай. Что он делает? Нет! Нет! Нет! Почему? Он жрет меня в пещере своей. Блин, мы были вот так близки. Как же мы были близки. Господи, я три часа играл в эту игру. Три часа, и я сдох. Все из-за вот этих вот маленьких ошибочек, которые вот допускаются. Но все равно невозможно не допустить. Потому что паника, потому что ты не знаешь, как он себя поведет, что он сделает. О, ладно, я, тем не менее, я зарядился адреналином, как следует. Я надеюсь, что вы тоже. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео, мы продолжим в следующий раз, попробуем поиграть еще с людьми, с какими то рандомными игроками, поугорать над ними, в том числе. Ну, огромное всем спасибо, что смотрели, я надеюсь, что вам зашло, что пипец. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видосы. С вами был Юджин, и всем по традиции 5!